Всем добрый день! В сегодняшнем видео я хотела бы поговорить о фотостарении. На самом деле фотостарение – это самая первая причина возникновения признаков старения на нашем лице. То есть возрастное хроностарение оно наступает уже позже, но самым Ранним является именно как раз фотостарение, которое вызывает и пигментацию, и э, дряблость кожи, и мелкие морщиночки, которые вызваны именно э, повреждением кожи, агрессивным действием ультрафиолета. И я хотела бы сейчас поговорить даже не столько о косметических средствах, которые могут предотвратить эти явления или как-то нашу кожу защитить, а о причинах. Э, о тех вещах, которые мы можем в не замечать и даже не думать, о том, что они повышают чувствительность нашей кожи к ультрафиолету, то есть являются по сути фототоксичными или по-другому сказать фотосенсибилизирующими. Существуют, например, лекарства, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Это, например, ряд антибиотиков вы можете принимать, например, тетрациклинового ряда или фторхиналоны, которые, если кожу не защищать, выходить на солнце при приеме таких препаратов, может возникнуть нежелательная, нежелательная пигментация. Сульфаниламиды и даже банальный бупрофен, который мы принимаем, например, когда у нас болит голова, тоже может поспособствовать возникновению нежелательной пигментации, если мы оказались под... Палящими лучами солнца, например, не обязательно даже палящими. Вот. Некоторые ну, более редко применяющиеся препараты, такие как ряд нейролептиков, статины, например, тоже обладают фототоксичным действием. Некоторые противогрибковые препараты, драконозол, например, такой грязефульвин, да, самые такие распространенные, тоже повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. То есть, надо Внимательно читать инструкцию к назначенным врачом, средствам. И если там есть такие указания, особенно внимательно относиться к защите кожи от солнца. Кроме того, некоторые пищевые продукты могут, например, повышать чувствительность кожи к ультрафиолету. И очень часто, например, в недавнее время у меня встречались такие случаи, когда женщины намеренно пили много гриппфрутового сока с целью похудеть, потому что у него есть такие, ну, в общем-то, не очень доказанные, но свойства. Ускорять липолиз, да, хотя это так не особенно верная да, информация, то есть не факт, что они особенно хорошо в этом помогают, но э, при этом у них возникало, например, когда они это делали в отпуске, загорая, например, на пляже, нежелательная пигментация. Естественно, помимо грейфута и другие цитрусовые имеют э, действительно свойство фотосенсибилизировать кожу, поэтому нужно с осторожностью опять-таки не перебирать, находясь, например, в отпуске на юге. Вот некоторые травы, да, отвары трав, например, зиробой, тоже является фототоксичным. Конечно же, наружные средства, которые применяются, опять-таки, эфирные масла, цитрусовые в первую очередь тоже, Конечно же, фототоксичные может, могут прямо локально вместе нанесение пигментацию вызвать. Масло бергамота, масло апельсина тоже э, как раз таким вот действием обладает. Вот. Кроме того, э, различные уходовые компоненты, как правило, обладающие отбеливающим или сильным антиэйч отшувшующим каким-то свойством. То есть это кислоты, это ретинол. Активный ретинол – это какие-то отбеливающие компоненты а-ля арбутин или коевая кислота. То есть все эти препараты требуют защиты от солнца. Кроме того, вы можете наносить на себя духи, которые содержат мускус, амбру и спирт. Потому что все духи на спирту делаются, там больше 70% спирта, как правило. И в местах, где вы наносите, например, на голую кожу эти духи и попало солнышко, тоже может возникнуть пигментация. Кроме того, есть растения, обладающие, например, очень агрессивным фотосенсибилизирующим свойством. Это небезызвестный борщевик сосновского, до которого, если дотронуться и попасть на солнце, может быть очень тяжелый ожог с волдырями и вплоть до некроза кожи. Это очень такое страшное явление. Поэтому нужно очень опасаться беречь своих детей как от этого растения. И обычная банальная петрушка тоже может... Она же обладает отбеливающим действием, она же обладает и функционализирующим. Поэтому если мы загораем на даче и делаем себе компрессы противоотечные из петрушки от темных кругов и отеков под глазами, то мы можем оказаться с пигментными пятнами в этой области. Вот. Поэтому здесь как раз тоже надо быть очень внимательным. Ну и, соответственно, чтобы э, предотвратить это, да, кто вооружен, кто предупрежден, тот вооружен, вот, не использовать или там, с осторожностью использовать, защищать внимательно кожу от солнца, если мы вынуждены да, какие-то из выше перечисленных э, препаратов или продуктов употреблять. Э, обязательно защищать кожу от солнца в зависимости от уровня ультрафиолетового индекса, смотрим его в прогнозе погоды. То есть мы понимаем, что э, невысокий... Э, Уровень SPF, например, уровень 10 или 15, будет защищать э, примерно на 93% от ультрафиолетовых лучей, в частности класса B, да, ультрафиолетовые УФБ лучи, так называемые. СПФ а 30 будет блокировать порядка 96-98%, 96,7% по некоторым данным uh, ультрафиолетовое излучение, ПФ 50, порядка 98% и до 9% 50 плюс, ну, вплоть до полных санскринов. Вот, обязательно нужны. Ну, Днем используем какие-то антиоксидантные средства в виде кремов, например, тот же Витаматрикс с, с витаминами А С Кроме того, в нем находятся нитритборы вот эти светоотражающие частички, дающие сияния обладают в том числе и небольшим все-таки солнцезащитным свойством. То есть чуть-чуть он защищает кожу от солнца. А сейчас мы подведем итоги конкурса, который мы проводили в одном из предыдущих видео. Победителя вы увидите на экране. В ближайшее время мы э, свяжемся с вами для того, чтобы вручить наш прекрасный приз, набор из увлажняющего крема дневного и ночного. Соответственно, вечером обязательно должны быть в уходе антиоксиданты. То есть это ресвератрол, неоцинамид, это витамин Е, это витамин С, витамин А, витамин. то есть феруловая кислота, например. Да? То есть мы ищем эти ингредиенты в наших уходовых сыворотках, кремах, то, что мы будем использовать вечером. Не используем в период активной инсоляции, например, кислую форму витамина С, или ascorbic acid, Которая, как правило, используется все-таки как ну, легкий пилинг. То есть средства с ней будут, как правило, иметь название слова отшелушивающий, обновляющий, выравнивающий тон. Она используется в достаточно большой концентрации и в соответственно, в средствах с кислым ПАЖ, то есть ее лучше в летнее время не использовать. А те же самые антиоксиданты витамин С в стабильной форме, в форме содиума или магнезиума, аскорбилфосфатов, в форме аскорбил-глюкозит или стерси, их можно как раз использовать для повышения устойчивости кожи к ультрафиолету. И они должны быть вопреки так сказать, мнению многих, что там, чем больше, тем лучше активные ингредиенты, они как раз должны быть в небольшой концентрации, вот эти стабильные формы витамина С, чтобы не вместо антиоксидантного свойства не приобрести про-антиоксидантные свойства. То есть это тоже очень важно. Плюс еще есть растительный экстракт естественно, зеленый чай, планктон и прочие, да, которые встречаются и в нашей косметике. И вот та же самая, например, самая известная линейка биодермы аптечная Сенсибио тоже содержит эти компоненты, зеленый чай, например, и трепетит меди, и другие пептиды, которые повышают устойчивость кожи к ультрафиолету, тоже могут присутствовать в ваших активных средствах уходовых. То есть надо как раз упор делать в период активного солнца, который мы ждем и скоро должен последовать, как раз именно обращать внимание на наличие таких компонентов. В общем, ну, наверное, это все, что я хотела сказать по поводу э, фотостарения и причин фотостарения. Как защититься, чего избегать. И на все ваши вопросы с удовольствием отвечу в комментариях. До встречи в новых видео. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик.